На машине настоящий. Будешь на мантика похож. Тебя сегодня никто не узнает. Я, смотри зеркало. Да. Волосики мы с собой заберем. Здорово, выбираешь машинку любую. Мы пришли сюда потому что всегда здесь много людей. Дали пакетик, волосики собрать. Все, наши волосики. Все три года здесь. Посмотри, какой ты красавец. Гель. ну Все, йонечек, мы приехали. <решил> ехали, ехали, приехали. Смотри, какой ты красивый. Да, я Я тебя поздравляю. <решил> <решил> <решил> Господи, сыночка. Мальчик превратился Ура Тебе еще резиночки подарили Какие красивые резиночки Ну естественно, как же день рождения не купить да, лотерею. Да. Да. Да, Тем более Ян покупает, да, Ян? Да. Давай, сам. Это страна играющих испанцев. Здесь все играют. все время, все время люди. Не все время. Они покупают все лотереи, мне кажется. Ух ты! Молодец. Тебе вот этот нравится? Да. Вот такой цветной? Ну, пусть выбирает, вот какой Так, пришли вот под, подарок выбирать, И Яна. Такое? Сейчас самый... одни из популярных игрушек Хаги-Ваги. Я, конечно, их не понимаю, Это но да, детям нравится. Да, вот этот нет. Нет. Нет. Нет. нет? Этот нет? Нет. Да. Хорошо, Придеть давай. Иди, да, а найдет ну, а, а, а. полос. Видим за тортиком, Ян. Да, да? у тебя такой Чупа-чупс большой. Ух ты. Ты с братиками да. поделишься Чупа-чупсом? Да. да, ты добрый мальчик. Поехали на экскурсионном автобусе. Кто водитель? Да. О, а вы пассажиры. Вы хотели на экскурсионный автобус? Вот вам, пожалуйста. Останавливается? Нет. Ну, потому что здесь скоростная дорога. Здесь нельзя останавливаться. Только на остановке нужно останавливаться. Автобусы останавливаются только на специальных остановках. Мы еще не приехали. Дядь, не сядь. Сядь. Все, остановка, выходим. Парк э, на детскую зону, тут чаще всего отмечают день рождения, по, по моим наблюдениям, выходные здесь все столики заняты, вот украшают вот так, как мы украсили, и будем есть тортик. Теперь со спокойной совестью шагая навстречу будущему, можно покушать и сладенькое. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Так, давай, задувай, задувай, свечи. Ближе, ближе. Давай быстро, быстро Ян, быстро. Давай, Янчик. Раз, два, три. Мама, уйдем еще, еще. Дуй, дуй. Давай, ты разрезай, все. Дай вот, мам. вот Следующее наше место прибытия – это аквариум. Надеюсь, здесь будет не менее интересно, чем было в Валенсии, когда мы ездили два года назад с Сережей. Приехали смотреть на акул. Это ключевое слово – акулы. Не могу не снять туалет. Извините, конечно. Можно смотреть отдельная комната с детьми? И тут микроволновка, можно столики там отдохнуть, полежать. Мужской. Это зона отдыха и женский. Детям выдали паспорта. Это потом одна Здорово. Угу. С горки? Ну, наверное, можно. Я не знаю. Давайте посмотрим. А что тут нету? А вам не страшно будет в такой темноте? Ребята побежали спускаться с горки. Можно спуститься по ступенькам, можно вот с такой трубы. Она темная, правда, с трёмным внутри. Не страшно? Не страшно, нет? Нет, нет, Ян побежал за ними. Ян, ты тоже будешь спускаться? Ну, давай. давай. Прям как ночной клуб Большие рыбы, да? Кормят рыб Смотрите, кормят Ян, посмотри на меня. Яничек. Ян. Ой, где Ян? Попалась, если хочешь, достань до рыбки. Честенки пустовать. Вот сделали сразу, чтобы можно было лазить по подводной скале, доставать до медуз до рыб. Так, можно посмотреть, сколько килограмм ты весишь, как, какая рыба. Ой, Ян, Ян, Ян. Ян думает, что это сцена, нужно что-то показать. Молодец! Давай, похлопаем, раз уж ты так стараешься. Умничка, молодец! Сейчас я посмотрю, сколько есть. 7 килограмм, 50 килограмм, 120 килограмм. Так, о, мы 50 килограмм весим. Угу. Давай, папа. Самый вместе, Хока-Кула, 120. 120, да. Матьки, давайте все сюда идите, посмотрим, сколько мы все вместе весим. Верхин 250 килограмм весит. Коралла. Да, Пять да. раз превышает наш лес. Давайте, за дельфинчика. Нет, мы не добираем 250 килограмм. Ну ладно. А иду, иду. Вау, какая рыба. Красивая. Вот еще змея куда. Настоящая акула! Вот увидели. Ух ты! Fantasy! <viktig> вот это boy, да! Распускается спускается к нам чуть-чуть ниже. Пингвины? Это снег! Ребята, можно сфотографировать? Да, так мы сейчас будем там, внутри телевизора. Я, иди сюда с пингвинами фотографироваться. Да, все, пингвины уплыли. Возвращайтесь. Давайте, она нападает. Акула нападает. Опа. А вот мы видим наглядную инсталляцию проблемы океана. Смотрите, сколько мусора внутри, сколько пластика. Да, класс. Тут можно и лечь мягкие такие подушки, как подушки кресла. Можно сесть. Ну я вижу, да, черепаха какая. Янчик валяется. Давай. Мама, кто гает